Что ж такое? Во! Во! Идеально! Вот сейчас я их надел прям идеально. Так, как там? Ходьба сделана, конечно, не очень. Надо нажимать на кнопку и двигать. Я думаю, вы уже все это видели, поэтому ничего страшного. Так, у нас есть кнопки. Ага, хорошо. Так, иди ближе. Думаю, суть игры вам всем ясна. Нужно ходить, лупить ребят. И сражаться. Так, я вижу границы. но что-то это. Игра там идет, Запись там есть? Запись там есть. А... Да, да. Блядь, да что ж такое? Тихо, тихо, тихо. Тих. Я готов, готов. Ща, сейчас, конечно. Вот так идти. Все посмеялись. Молодцы. Сейчас я тебя наебашу. Ну, иди сюда, блядь. А чё, я не могу? Я хотел его схватить за, за ебальничек прям. Где нахуй меня? А чё, я не могу его схватить за ебальничек? Ага, сейчас мы ему голову-то и оторвём. Братан! Ой, монетки. Ой, монетки! Монеточки я люблю, монетки. Это хорошо. А зачем мне золото? Мне золото, зачем скажешь что-нибудь? Вот да. В этой игре есть золотишко. Они вон себе бросают за победу, а смысл от этого золотишка малое. Добро пожаловать всем любителям видеоигр. Игра под названием Горн. Что происходит? Что такие загрузки долгие? Так, так, так, все есть вообще? А, не понял. Так сейчас... Так, ну... у Ты готов сражаться? Эх, не могу. А я могу факел взять? Нет, я хотел себе факел. А плохо, что я не могу факел взять. Ладно, куда мне там? Иди на первый этаж? Погнали. Поднимай меня. О, берсеркер. Погнали. Сейчас мы его одолеем. Вообще на изи. Возьми оружие, я готов. Давай, погнали. Нихуя хуя растягивается. Ха-ха, <смех> красота. О, буду вот, вот так лупить их. А, да, погнали, погнали, я готов. Бля, вообще похуй, гвозди там в руки, ну-ка. Не-не-не, подожди, это как через низ. Ну-ка, иди-ка сюда, блядь. Ну-ка, иди-ка сюда, блядь. Ну-ка, нахуй. А-ха-ха, чё, иди сюда, блядь. Нахуй. Ну и что ты лежишь? Подъем, Ты Сзади кого? Вот по краям? Ну идите к папочке, давайте. Че ты тут против меня что-то сказать хотела? На, на, вылупил ему. А ты вообще идти будешь сюда? По-моему, это слишком легко как-то. Кто? Так у меня уже есть такая. Ну давай вторая будет, ладно, давай. Ну-ка выбрось нахуй, хуйню. Да вот, вот, вот, все нормально, что ты. Я готов. А, ну вот. Чайка летит что-то. Еще второй с щитом. Ну, иди в папки то Опа, блок, ебать. Иди сюда. Братан, я тут твоего друга разбиваю, Ты... Где он? Ты не прав... О, ебать, ты что так близко? Ну-ка, отпусти щит. А? Так, тихо, немножко назад, немножко назад. Сейчас тебя щитом, блядь, отхуярю. Иди сюда, блядь. А что щитом нельзя? Щитом можно так обороняться? Я как викинг. иди -ка сюда, блядь. А че, что, реально нельзя бить? А так неинтересно. Зато я могу обороняться. Где ты там, блядь? На-на. По башке. О, у него броник. Ну-ка иди сюда. Мне нужна твоя броня. Иди сюда, блядь. Где там еще кто-нибудь кто есть? Иди к пахочке. Тихо, видишь, у меня щит, сейчас сломаешь мне его. Уже лежит. Хватит спать! Хватит спать! Хватит спать! Хватит! Ах, Иди сюда! Это будет с тобой потом, братан! Блять, реально все разъебнут! О! Так. Так у меня же здесь есть щит, все есть. Вот щит. Зачем мне еще что-то? Блять, как неудобно ходить -то. Ну ладно, давай этот возьмем, какая мне разница -то. Я готов. What? Так, значит буду обраниться щитом и крутить эту тему, да? Бля, так ходить-то неудобно. Тут одно из двух. Либо это крутящаяся тема, либо щ... Бля, в пизды. Вот так ему быстрее, реально, колбаш. Тихо, тихо, блок, блок, держу, блок. Вс. Упилик ну, сюда. Иди сюда, а ч так долго? Я думал, здесь какие-то... Я куда-то не туда попал, по-моему. По-моему, это надо сколько-то, сколько убьешь, сколько. Убьёшь, только... Да умри ты уже! Чуть такие серьезные? Ну-ка. Минус один. Давай, иди сюда. Ч там второй? Сал Ну стал, точнее, но не до конца. Бля, ебать вы какие-то металлические все. Реально, смотрите, булавой голову разорвать не мог. Там, по-моему, с одного удара обычно. Выносит. Так, где у меня тут граница? че у меня тут? О чём? Я что-то открыл. Сейчас еще ящичку полю, да? А как это? Так. Два счета? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Дай мне вот эту тему. Че происходит, блять? Надо быстрее, быстрее кого-то и блок поставить. Иди сюда, иди сюда, Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вырубить, вырубить кого-нибудь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Красота. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, есть еще кто-нибудь? Так, этот мертв, этот мертв. Иди к папочке. Иди к папочке. Давай-давай-давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И минус один. Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. Минус. Сейчас мы его пощекочим немножко. Отлично. Ух а ты, о, ебать, сколько у вас тут. Тихо-тихо-тихо. Я в границах теряюсь. Вот это оружие самое лучшее, по-моему. Реально выносит. Выносит только так. Прям просто подходишь и вот так вот просто накидываешь. Так, тихо, что-то я близко к границе. Да тихо ты, блядь! Говна, кусок, у меня уже в глазах темнеет, умри. Фух. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да я и тебе все поломаю, блядь. Фух. Вот теперь я уже начинаю потеть здесь. Фух! Руки устают. Ебать, я устал. По-моему, комнаты все меньше и меньше становится. Это вообще естественная хуйня. Что ты меня там уронишь? Да они две одинаковые, что ты. Фу. Понял? Ладно, ладно, батя выходит, погнали. он в татухах! Минус рука. Ну-ка, дай-ка Минунчаку. Бля, дайте-ка дайте его, давайте его вторую руки лишим тоже. А, не вышло. А, это так долго, это целый раунд! Это я куда, алло? Не, нахуй. А это что такое? Так, это показывает. А здесь, а здесь, а здесь, о! Пальчик! Пальчик, пальчик. Это двигаться. Ага. Как я только что это? А, во, во, а вот так? О, нихуя. Так, триггер, холм. Э, а, это, о, это всегда, это чтобы не держать кнопки, ебать удобно. Надо запомнить. Поехали наверх. Фух, вспотел. Давайте еще один разок и будем заканчивать на этом. Я вспотел. Так, что у нас тут? А, Какое-то сердце, иди -ка сюда. Ладно, погнали. Так, где я тут? Где я? Чё, почем? Ага. Это ж какой-то камешек на полу. Ага, ага, окей, Пог... погнали. Погнали. Ага, то есть вот эти решетки не дают мне никак, да, с ними сражаться? Подожди, подожди, подожди. Вот теперь имба. Просто имба теперь, смотрите. Опа, отразил. И просто на кебаб порубил чувака. Просто на кебаб. Вы видали? Да Я просто, я миксер, я просто миксер. У меня теперь новая кличка Миксер. Смотрите. Фу, мозги легкие. Легкие это круто. Давай, давай! Поехали О, дальше! Ч ты там так долго там это? Э! Э! Хуйня э! Oh, yeah, это ваша вейпан! Я в проводах запутал. Нахуй выбрось, тебя Ну ладно, ладно. Более. Э! Мешается! Стенка мешается здесь, или? Я готов. А что, я должен обязательно с новым оружием? Параш какая-то. Да выбрать. А, слонал систему. Так, давайте, сейчас миксер идет. Тихо, тихо. Ты чё на миксера гонишь, блядь? Сейчас я тебя замиксую. Просто на кебаб. Э, а где же, а как же на кусочки прыс? Подожди, подожди. Уронил. Вот красота. Теперь тебя на кусочки. Понятно, не вышло, чувак. Иди сюда. Блять, оружие уронил. Прикинь, братан. Блять, ты что делаешь? Ты там полежи, пока я сейчас подойду. Миксер в деле, бля, просто бронь. Да я же тебе говорю, оружие имба. Выглядит красиво, конечно. Опять какой-то порошок мне накид. Бля, сиди пушки выкинь. Ну поехали. Хотя бы с этой буду. Ладно, это уже хотя более-менее. Не, ну моя, конечно... О, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, имбовая. Имбовая. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас я его добью, чтобы у меня восстановилась моя эта. Блять. Так, где мое оружие? Блять, сука, надоели. Мне не дают мое имбовое оружие взять. А где оно? Где моя вторая пушка -то? Ладно, пох. Миксер сломался, прикинь? Братан, миксер сломался. А ты куда? Блядь. Сволочи. Фух, я вспотел на тебя уже. О, еще один. Сейчас, да, как-нибудь мне это вот так, да. Прости, братан. Да тихо ты, блядь. Понятно, с голова. О, так, где тут как? Ага. Мне вот сюда. Ага. Так, что происходит? Да, бля? что ты сюда выбрасываешь? Так, где? Где ага. Опять. Опять Ты Опять покрываешь надо мной? Всё, ты его. Фух. Так, чё, братки? Ага. Я иду к тебе. Так где еще что? он весь в крови просто, пиздец. А я весь мокрый. Кто там еще? О, копейка. А, на двуручно. Мне не нравится уже. Так они там пока вторым сражаются, ничего страшного. Ух, ебать, мне в глаз выскочил. Так, так, так, так, так, давай, давай, плыви, плыви. Уеб, так, плывет, пиздец. Блять, по мне хуярит. Прикинь, ну иди сюда, сука. Плыву в чащу врагов. Давай, давай, давай, давай, давай. Хуярю сразу двоих так и там что-то это. Дик сюда. Миксер в бою! Хуяк! Пашке ему нахуй. А, блядь! Тихо! Тихо! Тихо! Так, тихо, тихо, я где-то что-то задеваю. Давай, давай, давай! Кто там? Кто? Иди сюда, блядь! Ебать, ебать, мяшка! Тихо, тихо, меня же самого наклонять чего, блядь! Я думал, что все, пиздец, я думал, проиграл. Фу какие прикиньте, вот этот хер меня чуть не убил. А-та-та та, так делать. Фух. О, да вы угорать, что ли? когда это закончится. Где моя пушка? Так, что там? Я готов, готов. Давай, поехали. Что? Дубль два? Ой, бля. Бля, сейчас что-нибудь сломаю, точно однозначно. Блять, сейчас сознание потеряю, пиздец, да? Так, мясорубка пошла в бой. Иди сюда, иди к папке. Блять, чтобы ты больше не поднялся, падла. Понял, либо. Фу, как это потно. Как же это сложно? Не понял. Генерал Акелест. Генерал. А где обычные уровни? Подождите-ка. У меня уже это не нашел. Вылети, опшим, Endless. Может быть мне надо было сюда зайти? Не, ладно. Фук, я испотел, пока закончим, там уже будет видно. Да даже уже сказать, прикиньте, даже ничего не рассказал. Да вы и так все знаете, просто вот играю, немножко тут развлекаюсь. Единственное, что меня бесит, да, это вот эти вот стенки. Я их специально сделал метр, ну, два метра, типа, в общем. Ну, блядь, я же не думал, что это будет вот так ущербно выглядеть. Но ну, постараемся сделать побольше. А так, пока мы заканчиваем потихонечку. Ух, я весь, я просто весь мокрый. Ой, 19 минуток. Нет, давайте-ка еще раз, давайте еще одну. Давайте еще одну чем-то сыграем. Посмотрим, что за эндлес. Так, руки потерял. Тихо, тихо, верни меня обратно. Фух, опускай. Поехали. Я как, вот прям уже как батенька, прям. Скорее всего, это то самое, что мне и нужно. Скорее всего. Блядь, да иди ты нахуй. Я буду с камешком, что я сказать. На, нахуй. На, нахуй. На, нахуй. На, нахуй. На, нахуй. На, нахуй. Один кил. А я че должен, как? Ручками второй кил сделал, ёпи. Где его? О! Облиебать! А если вот так? Минус голова. Идет мясорубка. А да, блядь, да они имба, вы ч ⁇ ребят? Они же имба. не вибрирует, ебать не вибрирует. По-моему, если вот так вот аккуратненько резать, вписывать. Они ломаются, интересно очень, но они какие-то такие ватные. Блять. Минус один. Ой, я ему руку сломал. Или ногу. Я не очень помню, что я не сломал, конечно. Но голову однозначно. Блять, уронил один. Да подожди ты, блять. И папки. Кость видно, смотрите какая красивая. Минус. О, вот они мои мясорубочки-то. Ага, минус. Блин, ну реально, по голове разочек даешь и все, и минус. Ебать, имба. Реально, имба. Где еще там, ребятки? Надо было ему руку отрезать. Есть еще кто? Иди сюда. Ага, красота. Ебать, тут оружие валяется. Просто пиздец. О, руку отрезал. Бля, брата, хотел у тебя поблить. Бля, они как терминаторы, вы посмотрите на это. Вы просто гляньте. Ебать, вас тут лезет, ребят. А сколько я убить, ребят? Я ж так могу долго, смотрите. Оп, труп. Сколько? 20 килов. Оп, 21. -й. Оп, 22. -й. Привет, братан. Я с тобой сразу же поквитаюсь, ладно. Чё ты не умираешь-то? А ты умер? Ты умер. Так, где тут перед, где тут зад, я же потерялся. Нет, тоже что-то не то. Тут где-то вроде режим компании что-то такое было, по-моему. По-моему было что-то такое. Давайте до тридцатки дойдём дойдем и дадим себя убить. Ну просто это что то вообще, ну это. Ну что то не то, тут где-то режим компании должен быть. Ага, минус пол ебала. Вот, последний остался. Ага. Да тихо ты. Хотел ему голову с плеч сделать. Опа, отбил, видали как мечик отбил? Бля, по-моему, я истинный самурай. Вам так не кажется. Мил. Блин, что то как-то легко. Сколько я уже убил? 35? Ты живой, нет? Идиот. о о, о вон, ебанько идёт. Надо с первым с ним разоржаться. А, всё, пизда. Да. Ой, ебать, я выжил. Прикинь, ты даже пока меня пиздит. Я его на кебаб порежу. Двумя щитами? Это вообще закон? Ими можно... О, минус, рука. Минус. Шея, голова. Голова, блин. И чё? И сюда, блин. Последний. Вот, всё, последний. Э, э. Эй, что за баги начались? У меня это геймпад забагал. Я не могу никуда двинуться. Все, пиздец. А, вот она, рука. Все, Что с рукой? Я даже двигаться не могу. Ну, а, пусть убивает меня. 41 кил, нормально. Фу. Что-то я употел, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. Предлагайте их для обзоров, Если понравится, не значит, что у меня случилось А, вот, все, рука вернула. Все, пиздец. Не знаю, твой я победил Айкелес, генерал ну, В общем, сложно сказать, потому что здесь как-то для меня не очень все это понятно Что-то у меня эта рука крутится Ладно, в общем, в принципе, видите, здесь все можно настроиться, можно посмотреть если вдруг что понравилось, обязательно пишите в комментарии, предлагайте игры. Ух, для обзоров, для игр. Просто для игр Это я уже не обозреваю. Это уже 100% все все видели. Это так, для того, чтобы вы просто знали, уже, в принципе, можно предлагать игры на вера. А VR, это весьма интересно, весьма классно. Не хватает только одному камер. А так, ребятушки, всем спасибо за, за внимание. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Пока-пока.